Мне моя жена принесла видео э, какой-то девочки из Италии. ее Катя, по-моему, ее зовут. У меня есть достоверная информация абсолютно от высших органов власти. То это все этапы одной... Э, все время упоминался Клаус Шваб. Ко мне один мой киевский товарищ подошел. Мне его представили как это человек, который э, правый сектор. Я спросил у Катеньки, Кати из Италии. У приятеля спросил Правый сектор он надо ли на словесные Мне ходить баталии Патриот и Юра Дудь Это ж мавитон Я спросил военного Одного знакомого он генералисимус на шапке полоса Я таксиста спрашивал Донецкого Фортового. Он вчера весь день возил Шваба Клауса Я спросил у пацанов С ними я играл в буру если дам я интервью, Дудяя я победю, в Яндексе я спрашивал и на сайте ЦРУ Все они ответили, все они ответили, и все они ответили, не ходи к Дудю. Но я доводы свои вы не зрителям на суд звали, чтоб меня в кино и на укаве. Если не пойду к дудю, то потом мне позовут. Взял дудя я на измор. И все знают с этих пор, что прекрасный актер и промус ТВ. Монетизация отсутствует, работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!